общественного транспортного неизвестного использования данных здесь удовлетворение заявления купианов доходит Да, когда-то все проинформировать я дал через канцелярию письменное объяснение. Поступили mm -hmm. или не поступили? Да, письменное объяснение поступили. И следуем. Еще когда лучше? Пока нет. Мы, что вы делаете, что докладывается в дело? Что не указано на вашей жалобе? Все указано. Акцентирую внимание, что адрес указан неверно. Пересковая mm -hmm. написана что не может служить основанием. Права мне не были разъяснены до взятия объяснений, значит, и были разъяснены после составления админовых И к тому же решением, вступившим в законную силу, которое прилагается к письменным объяснениям, сотрудники того же отделения ГИБДД были уличены в неверной оценке доказать, что есть основание подвергать сомнению их доводы это прямое основание э, зафиксированное судом поэтому считаю постановление незаконным все доводы инспектора подвержены сомнению очевидному сомнению а поскольку закон прямо предписывает в случае сомнений трактовать в пользу лица привлекаемого прошу значит соблюдать закон в этой части и трактовать все неустранимые сомнения в пользу моих доводов. Скажите, полис обязательного страхования по гражданской ответственности данных автомобилей вообще оформлялся? Конечно. Оформлялся? Я не обязан носить, а инспектор написал причиной отсутствия полиса. Это я понял, я его ясняю. А сам полис такой был? Конечно. А полис у вас имеется? Нет, на данной стадии. А этот полис, он без ограничения? Да. Он в электронном виде обхвата? Да. А вы в электронном виде его демонстрировали? Меня никто не просил. Как попросили, так все и произошло. Попросили полис. Они попросили вас полис? Да. И вы этот полис не показали? Нет. Раз его нет, у меня закон не обязывает его Ну И в электронном виде у вас тоже его не было? Дум. Был? Был. А вы сейчас в электронном виде можете нам сделать? Нет? Все уже. Кончился. Там прошло уже сколько? Четыре месяца. А он какой-то определенный период времени действовал? Ну, видимо. А вы не помните? Нет. Не ну, помню. То есть по состоянию на 28 июня 2020 года вы утверждаете, что этот поезд был? Конечно. Хорошо, я предоставляю копию решений. Перейдите, пожалуйста, из этих вопросов, да. Как можете объяснить, полученную получено информацию? Не знаю, как объяснять. Ну, На сайте RSA общедоступные сведения по указанному автомобилю отсутствуют сведения. Но они будут отсутствовать, если страховка кончилась. Я вас спрашиваю, по состоянию на 28 июня страховки не было вообще? Бывает. Как было, если на постоянном 28 июня Орса и в среднем о том, что не было полиса вообще на это? Не могу объяснить этого. А я да? не, не являюсь работником РСА, поэтому я не знаю, как действуют должностные лица РСА и как. А они... новый полис вы когда оформили? Помните? Нет. Даже приблизительно не помните. После этого периода времени, через сколько, месяц, два? Приблизительно не помню сказано угу. обсуждаем вопрос возможность закончить рассмотрение жалобы нет возражений нет возражений Право нарушение предусматривает более строгое наказание. Переквалификация действий или бездействия или сам признает административной ответственности на другую статью, часть статьи кодекса Российской Федерации об административном праводушении, предусматривающий состав правонарушения, имеющий единый деловой объект, посягались допустимо. Но при рассмотрении дела в административном правонарушении также при пересмотре постановления или решения по такому делу при условии, что назначаемое наказание не ухудшит положение лица в отношении которого ведется производство по делу. Поскольку ухудшение правового положения лица в отношении которого ведется производство по делу в административном правонарушении при рассмотрении жалобы на постановление по делу об административном правонарушении невозможно, постановление вынесенное в отношении купеона подлежит отменению производства по делу в административном правонарушении при прекращении основания пункта 2 части 11.245. Кодекс Российской Федерации об административных правов Тут Не входит обсуждение обсуждение договора жалобов, поскольку в судебном заседании установлено безусловное основание для отмены состоявшегося постановления, предусмотренным пунктом второй части 1 ст. 45 Кодекса Российской Федерации об административных правов Руководство статьей 3.6 пунктом 3 части 1 стать 3.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судеб решил постановление инспектора ДПЗ ВДПС ГБД России 14 28 июня 2020 года, после 709 по делу об административном правонарушении. Предсмотрен частью 2 статьи 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении ПИАМА Дениса Владимировича отменить производство по делу об административном правонарушении кредитных на основании пункта 2, части 1, статья 245 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Все сосутствием состава административного права нарушения. Решение может быть опротестовано прокурором, а также обжалова в течение 10 суток за необучение или получения копии решения Свердловский областной отсутствие.